Привет, я Энни Мэджик, и это последний влог из нашего путешествия в Шотландию, который мы решили обозвать. Ай, девчонки! Кто не смотрел предыдущие два дня, мы поехали на Эдинбургские фестивали по приглашению Love Great Britain. Ссылку на всех оставлю в описании, как обычно. И каждый влог — это один эпичный день из нашей поездки. И этот последний дикий денек ставь этому видео лайк если хочешь чтобы новые ролики вышли быстрее и пиши в комментариях про что ты хочешь видео и не забудь подписаться на мой инстаграм на случай если вдруг канал закроется чтобы мы были на связи и не потерялись ну и погнали да доброе утро ребятки вчера прямо на фестивале милитари тату у меня отрубилась камера а, хорошо что я что-то засняла на iphone но, к сожалению, продолжить влог ночью было уже невозможно. Надеюсь, вы смотрели сторис. Мы решили сегодня с утреца поехать посмотреть на море. Какое здесь море? Северное. Северное море. Оно впадает в какой океан? В Атлантический, да? Да, да, да. И пошел дождь. Лух! Видите, Макдональдс. Я yeah. just made Короче, вот там вот Макдональдс, и мы первый раз здесь видим Макдак, вообще вот серьезно, впервые. Давай в него зайдем. Можно, кстати. Ну, Такое ощущение, что он закрыт. Там вообще нет людей в Макдональдс. И вспомните наши очереди вообще дикие. План блогеров. Короче, пофоткаемся на море на фоне гравити, а потом пойдем, пой, граффити, а потом пойдем в Мак в магнак. Ю, Россия, встречаем и как раз сегодня уезжаем. Это же капец. Вы представляете себе, да, что Великобритания это один гигантский остров. Значит, это просто как конец край острова. Конец. Это же вообще капец. Кон... Конец. Это... это конец. А, Это столько собак. Смотрите, как кайфово и вот чуваки с собаками Вот набережная Мы приехали на море Мы подошли поближе и поняли, что Сейчас адский отлив Плох, и море где-то очень Вот там вот далеко Мы сейчас снимем кроссовочки И пойдем пешочком по вот этой вот грязичке И где-то потом будем сушиться ну. Кстати, почему нас только двое здесь? Потому что мы выбрали Предпочли океан торговому центру но, возможно, мы туда еще успеем Просто Юля у нас чайка-герл Так уж сложилась традиция Кто смотрел сторис, я надеюсь, понимает, о чем речь Она увидела чайки, и такая Смотри, чайки! Семья! Блин, так прикольно идти по воде Кайф, и вообще не холодно Вода как будто тепленькая Это ракушки брызгаются водой Или же это кислород? А, блин, как их много там Офигеть Я в шоке Взрыв мозга, они брызгаются Вы видите, сколько брызгать в них? Да они живут. Да? А, да! Капец, а, фу, блин, жесть! Я впервые вижу такое Кстати, по поводу моря В шотландская кухня кухне очень много блюд с морепродуктами И вообще морепродукты всякой рыбы миди, устрицы Вот вы видели сторис, мы ели Большую часть морепродуктов они ловят именно В своих морях Потому что у них есть такая возможность, и в том числе у них есть суп, называется Чаудер. Это их традиционный суп с кучей рыбы, морепродуктов, креветок там и всего. Я очень хочу его попробовать. Я и пробовала его в России. И хочу попробовать настоящий чаудер Короче, смотрите, что у нас есть У нас есть хлеб Юля считает, что человек можно хлебом кормить Пишите в комментариях, если нельзя Кто-то считает, что нельзя Я не знаю, честно признаюсь Все вот эти темноголовые прилетели, мелкие, а большие боятся Просто все, кто гуляет с собаками нам подбегают вот такие собаки И просят их кидать эти мячики Конечно же, с самого утра мы просто уже грязные, мокрые Это того стоило Жизнь есть жизнь. Вы хотите правдивые влоги, будут правдивые влоги, ребята. Короче, я собиралась вас прямо с моря перенести в продолжение прогулки, но я не могу пустить этот момент и не показать вам по Посмотрите. Мы зашли просто в кафе в какое-то и попросили помыть тут ноги, потому что у нас все ноги вот в таком вот состоянии. Кроссовки грязные. А, ты второго не, не Все, а? нет. И сейчас я буду мыть ножку вот в этой вот раковине. Извините, ребят, но... Чего как горячее? горячая? Она видела Сейчас чувствую себя, знаешь, бомжи типа живут на улице, просятся там эти помыть, сумка. Бумажечки, пожалуйста. Спасибо. Вот так и живем в Шотландии. В общем, гражданство получить не удалось. Поэтому нам приходится Ночевать на пляже. Жизнь жесток. Ну, короче, вы поняли, что это все шутки. Блин, ну надо было нам где-то помыться, ну что делать? Я забываю, что надо направо сначала смотреть. Нас уже не первый раз тут чуть не сбивает машина, можно целый хайповый ролик сделать. Меня чуть не сбила машина, и так раз 10 просто. Мы ужасные просто пешеходы. Очень плохо соблюдаем правила дорожного движения. В Шотландии не повторяйте, ребят, простите, так уж выходит Юля хотела виски купить, она обычно ходит, целыми днями пьет виски здесь Просто идет, что? она все врет Просто идет такая, все время вискарик достает и... Мы зашли в магазин, а тут типа, типа секонд-хенда что-то Короче, дискант и здесь все стоит даже дешевле, чем пиво просто в Шотландии. Просто, типа, например, три фунта. три фунта, это 240 рублей. Вот. Мы ничего не купили. Лох. Короче, мы забрались в этот спальный район и теперь не можем отсюда выбраться, потому что здесь нет никаких такси. Лох. Ждем такси, которое неизвестно, когда приедет. Зашли в какой-то магазинчик. Тут какие-то есть штуки, типа колбаски, что ли, местные. Я хочу попробовать. Смотрите, в машине лежат внизу красные перья. Это, наверное, кого-то вчера шоу увезли веселого в красных перьях. И не успели убраться. Колбаска, кстати, прикольная. Такая копченая штучка хрустящая. Флешмоб какой-то просто вообще кайфовый. Нет такого города, в котором проходило бы такое количество фестивалей по 3000 выступлений. И так далее. Столько бы людей приплывало именно в один месяц. Вот так вот просто не существует такого места. Я спросила, есть ли в России что-то подобное, мы сказали, конечно же, нет, потому что это длится здесь очень много дней, и столько людей сюда приезжает, это капец. Это реально такое мирового значения события. Именно во время фестиваля это самая любвиабильная страна, как бы. Лух – это самая любвиобильная страна и самая принимающая, толерантная и вообще все очень такие счастливые, веселые ходят. Короче, в Эдинбург цирк привезли итальянцы и это была сеньора Валента, которая делала выступления в домах. Вот дядечки, которые с нами предложили нарядиться в нее. Короче, мы играем в ролевые игры. Тут. А, Вика самая скромная, поэтому ей дали фонарик. Это наша главная актриса театра типа Я режиссер Как и положено Это наша бизнес-вумен Продюсер Продюсер Это будет название нашего шоу Мы путешествующие комедианты Вот наше задание Пропавшего алмаза Вот этой вот сеньоры все все поняли, да? Сейчас мы будем делать типа фотку для нашего шоу Экскурсия закончилась 6.15 у нас ужин, так как девочки все уже много раз прошлись там, где мы еще не были Потому что мы были на море Потому что мы были на море, а не ходили по тц Мы сейчас идем на Принцесс-стрит, это такая улица, там очень прикольно Сюда? Да, мы идем через кладбище как бы нормально, просто моем ноги в баре, ходим по кладбищам Смотрите, какой мэн в шотландском килте с какающими овчарками Блин, класс! И она мне сказала, если ты сейчас возьмешь в руки камеру, мы не успеем динамичненько. Человек, который фотографирует, все что движется, блин, и не движется. А там чайка опять, она же чайка пахнут. О, да, реально. Очень вкусно пахнут розочки. Целый магазин называется Pride of Edinburgh, то есть тут все такое типа шотландское, килты, толстовки. Я сейчас куплю вот такое вот красное худи Эдинбург, Шотландия. Всего лишь, кстати, 20 фунтов, переводим на рублей, это 1600 рублей получается. Мне кажется, это очень хорошо для такого худи, причем оно теплое, качественное. Тут очень много народу, тут всякие известные магазины, известные марки и, кстати, Burger King. Помните, я сегодня рассказывала вам про Макдональдс и Бургер Кинг? Скажите, кстати, кто из вас любит Макдональдс, а кто Бургер Кинг? Потому что мне кажется, что люди делятся на два типа. Я купила себе вот такую вот толстовку прикольную, конечно же, огромную XXXXL, а еще э, шорты шотландские. Ну, типа шотландскую клетку. Че, мальчики здесь носят юбочки, а я буду носить шортики. Почему мы запрыгнули в такси мы опять опаздываем Это просто капец, сегодня день опозданий Мы опаздываем теперь на И ужин, который начался в 18.15 Сейчас 18.45 мы капец, вот. Но... капец. Да. Лох, вкусняшечки, всякие закусочки вот такие вот стейки из лосося, А мне принесут тот самый чаудер, про который я вам говорила. Короче, я только что узнала. Катя меня просветила всегда. он называется на местном языке. Сам суд Калан Выглядит он прям тот, что я как тот, что я ела. Очень похож на то, что я ела. Прям вообще практически один в один. Удивительно, значит, русские люди способны готовить точно так же. Короче, сейчас мы идем на шоу в паб, на шоу, которое называется Festival Folk on the Oak. Look, Festival Folk at the Oak. Вот так. Ура! Фестиваль фольклор на дубе переводится. Короче, ребята, это последний вечер в Эдинбурге. В Эдинбурге. И... В Эдинбурге. И... Я, кстати, в Эдинбурге не очень. Я была там. Что? Последний вечер в Эдинбурге. Я сказала в Эдинбурге. Ай, девчонки. Ты кто? Э это лосось. Лосось. Треска. Треска. треска. Рэдбул. Рэдбу. Какой? Красный бык. Нет. Ай, треска. Ты, ты треска. Треск... Тунец. Тунец. Тунец. А я Мурена. А я Мурена. Ты медиа, блин. Устрица. Устрица. Ладно, я устрица. Ладно, я кальмаш. Клянусь... Клянусь, что там дальше? Клянись, клянись, давай. Клянусь, что буду давать тебе курсы бьюти-блоги. Бесплатно, говорю. Говори бесплатно. Первые две странички бесплатно. А ты меня бесплатно. вот этими книжечками своими будешь типа посылать? Все, короче, нет, это так не живые работает. Живые курсы. Живые. Вебинары. Курсы. Нет, живые Вебинары курсы. Вебинары по скайпу. Живые курсы, как это называется, face to face. Чай, Спасибо, Аня, что научила это, дала мне слова этой песни, наконец-то теперь я знаю ее. А еще, маемся, как-то там... Как Сердце птица, ты... в твоей грудной клетке, Свет... на, Светку, на, ветку. на ветку. Увидимся на утром. Увидимся уже? Угу. Откуда у тебя столько полностью Юля, как вам понравился Эдинбург? Конечно, она очень атмосферная. <с or a slash> спасибо, Вика, понравился тебе Единбург? Да, Скажи очень Скажи пару слов Как тебе Единбург? Нормально Это все, что ты можешь сказать? Катя, как тебе Единбург? Оренбург просто прекрасен Я скачала просто Какой трек Это Эли меня заставила Скачать трек у нее тоже теперь это играет. Она говорит, давай включим одновременно. Вы, кстати, похожи с Олей Бузовой. Я знаю. Мне кажется, они похожи, да? То есть ты за пластическую хирургию? Конечно, я продвигатель готова. Пойдёмте на видео. Человек хочет себе что-то поменять, он должен это менять. И никто не должен ему говорить. А, это круто! Например, пол, да? Не, ну если человек пол хочет сменить, то пусть идет меняет. Почему других этого не Поняли, как думают челябинские девчонки, которые любят водку и мясо с кровью. А вы все челяба, челяба, там все нетолерантные. Вот, посмотрите, вот, какая посмотрите, какая посмотрите это сама толерантность просто. Хочет человек пол поменять, пусть меняют. Ну чего вы докопались, а? Это эпичнее смотреть, когда слушаешь музыку и смотришь на нее. Я их включу. Авторские права. Не, ну смотри, пусть они так просто смотрят на нее и не понимают, что, что она делает. просто мимо. А я озвучу. Я твоя, тебя любить. Я танцевать, вот так рукой махать. Вот так делать, вот так, вот так еще. Вот водиться должна быть. Вообще должна быть вот так. Давай, давай, давай. Йоу! Нормально вообще. А мы слушаем Мьюз. нормальное музло. Пока-пока. Пока. Нет, по-другому надо. До 5.